Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем евро трехкомнатную квартиру, которую легко переделать в четырехкомнатную квартиру. Пойдемте посмотрим на квартиру, сам, какая планировка здесь. Здесь порядка 79 квадратных метров сама площадь квартиры. Пойдем смотреть. Итак, мы с вами попадаем в прихожую. Зона прихожей порядка 7 квадратных метров. Здесь очень хорошо размещается шкаф. Здесь прямо у нас получается идет ванная комната. В ванной комнате установлены э, ванна и установлен э, тюльпан. Э, Есть место большое для стиральной машины. Здесь порядка четырех квадратных метров самой ванне. Здесь рядом располагается санузел, туалет. Установлен унитаз. На стенах побелка и отсюда выходит спальня в этой спальне порядка 12 с половиной квадратных метров с выходом на балкон выход на балкон и вид из окна балкон застеклен на противоположной стороне еще одна спальня здесь порядка 17 квадратных метров, она вот такая достаточно вытянутая, а в то же время квадратная. Ширина комнаты порядка 4 метров, длину она порядка четырех с половиной квадратных метров. Такая вот она. Обои поклеены, натяжной потолок, установлены электрические э, подрозетники с розетками. Электроразводка произведена, установлены межкомнатные двери. Межкомнатные двери достаточно неплохие на полу. Винолеум И вот еще мы заходим сюда И у нас здесь большое пространство Порядка 36 квадратных метров То есть здесь две блок-комнаты Которые по 19 квадратных метров 19 плюс 19 Получается даже больше 38 Здесь mm -hmm. выделен кухонный уголок И теперь вот смотрите Если мы установим две, Вернее стену Вот посередине здесь и вот здесь получится две комнаты по 12 квадратных метров, а одна из них будет с выходом на балкон. Я еще раз говорю, здесь превосходно получается именно квартира как четырехкомнатная, хоть она и считается у нас евро трехкомнатной, то есть кухня-гостиная. Достаточно неплохое пространство. Если нет необходимости в большом количестве спальни, то здесь есть две спальни плюс большая огромная зона кухни-гостиной. Вот, и вот такой вот вид из окна. Вон тот дом, который вы сейчас видите, в нем такая кроватира как раз таки есть.